Всем привет! Вот наконец пришла посылка с ботинками Фарао Enduro Touring из магазина FC Moto DE из Германии. Вот пришли они. пришли они в такой огромной коробке. Внутри лежала родная коробка. Сейчас посмотрим, покажу, что у нас там есть внутри вот они пришли размер заказывал 43 европейский померил идеально сели на российский 42 -й. поэтому знаете они на один размер меньше чем тут написано но это обычно для европейской европейского Б. Здесь вот на одном ботинке информация о сертификатах этой обуви. Значит, ботинки имеют европейский сертификат. Вот по 136 34 2010 и по трем всем испытаниям стоят двойки то есть высший класс защиты и плюс э, wr то есть э, вода непроницаемая. Вот тут все расписано какие испытания проводились сколько они в каждом испытании выдерживали в одном из предыдущих видео я уже рассказывал что как расшифровываются вот эти цифры 222, то есть это на трение, стойкость к трению, стойкость к пробиванию и стойкость на сжатие. Ну, вот так вот они выглядят. Ботинки сделаны из комбинации резины, кожи такой очень толстой и синтетических материалов. вот клапан внутри он из кожзана, такие вот защелки вот основная часть ботинка кожаная нижняя часть это все кожа здесь вот на этих частях с обоих сторон резиновые накладки да, истирание. Тут вот как бы они шарнирные. Но что я заметил после распаковки, тут болты, которые держат эти шарниры на одном ботинке с одной стороны. Вот он у меня отсутствует. Подобрать, конечно, можно. Вот, ну попробую. Вот видите, посадочное место есть, самого болта нету. Косяк со стороны магазина. Попробую написать, но не знаю, что они не будут же они один болтик высылать. Что-нибудь подберу. Ну, конечно, как говорится, осадочек остался. Ботинки сидят очень удобно. Попробовал гнуться, хорошо. То есть в этом месте, вот в голеностопе. Сгибается удобно, будет переключать передачи. Стелька, вытащу сейчас, имеет антибактериальное покрытие. Так, стелька, антибактериальное покрытие. антифунгал контршел и так далее и так далее всякие штуки подошва такая вот рифленая качества изготовления нареканий нет никаких абсолютно сидят на ноге комфортно сзади вот кстати вставка светоотражающая есть это все натуральная кожа ну вот чтобы вы имели представление как они сидят на ноге вот я надел на левую ногу вот так вот очень удобно вот она все гнется с этой стороны почему взял именно эту модель потому что ну, есть у меня вот а, ботинки мне не нравилось, что вот в этом месте они вообще никак не гнутся. Ну, неудобно не ходить, не переключать передачи. А это больше как немножко туринговый. Туринг модель. Тут она все-таки имеет большую степень свободы стопы в вертикальной плоскости. Ну вот вроде бы и все. Так, кратенько о том, как они выглядят. И что из себя представляет посылка из магазина FCDE? FC Moto DE. На этом пока. Будут вопросы. Пишите.